Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can I hate this channel? No! В этом видео мы рассмотрим простенький преобразователь 12-220, выполненным на двух полевых энканальных транзисторах. В моем случае использованы мощные стамперные ключи ключи irfp 064. Схема очень проста для повторения, особенно начинающему электронщику радиолюбить. Эта схема является полумостовым двухтактным автогенератором. Еще его называют резонансный преобразователь. Итак, пробежимся по схемке. Здесь у нас вход 12 вольт плюс-минус дроссель по входу, он обязателен. Можно Мотать примерно 30 витков провода 1,5-2 мм на вот таком колечке. Можно использовать практически любые, или уже готовые, можно взять компьютерные блоки питания. Они стоят во вторичных цепях, как дроссели стабилизации. Идем далее. Сам автогенератор, два транзистора со средней точкой у нас схема Push-Full R1R2 два резистора, ограничительные резисторы затворов по 470 тонн, R3R4 разряжающие затворы, два резистора, которые подключены к истокам от затвора к истокам. Два защитных стабилитрона на 12 вольт это защитные электроны затвора. В принципе, их можно исключить из схемы, тогда схемка будет еще проще. Два ультрабыстрых или быстрых диода vd ВД, 4 vd 3 Один подключается анодом от затвора vt 1 к стоку транзистора ВТ-2. Второй, наоборот, от затвора vt 2 анодом и катодом подключается к стоку ВТ-1. Дальше трансформатор. Чтобы не париться с расчетами намоткой, можно, конечно, опять же, на ферритовом колечке намотать хороший трансформатор и уже не применять удвоители, утроители, напряжение на выходе. Ну, соответственно, и получить более высокий КПД. Но по многим причинам, далеко не каждый сможет самостоятельно его рассчитать, намотать, а кому-то и вовсе просто это делать лень. Поэтому в моем варианте рассматривается уже готовый трансформатор компьютерного блока питания с примененным утроителем напряжения на выходе. Просмотрел я немало подобных схем, в основном применяется либо удвоитель, либо вообще не говорится ничего о вторичных цепях таких схем. Но удвоителя здесь будет недостаточно, а с утроителем как раз получается 250 вольт. Ну плюс то, что схема не обладает никакими защитами и стабилизацией, это напряжение будет просаживаться примерно при максимальной нагрузки как раз до 220 Да, я не сказал о а мощности в целом с данными ключами не менее 100 ватт 100 ватт с копейками но также если достоинство плюсы у данной схемы это простота ремонта можно конечно добавить предохранитель по входу и по выходу на 220 вольт тем самым защитив как-то схему а плюсы в том что схема очень проста и соответственно очень просто ее ремонт Итак, на выходе мы имеем подключенный конденсатор c122 микрофарада но ну, соответственно здесь у нас уже идет утроитель напряжения диоды здесь ультрабыстрые. конденсаторы Электролитические. конденсаторы с рабочим напряжением на 200 вольт высокочастотное напряжение на выходе выпрямляется этим утроителем и мы получаем 250 вольт постоянно. таким преобразователем можно питать любые пассивные нагрузки зарядки блоки питания различные телевизоры лампочки и так далее сетевые трансформаторы и электродвигатели от этого преобразователя уже не запитаешь ну в принципе по схеме все сейчас глянем что получилось в железе но вот так выглядит преобразователь в сборе схемку я уместил в такую вот коробочку подготовил нагрузочку две лампочки в параллель Тут сотка и сороков. Ночник с лампочкой, энергозберегайкой и зарядка телефона. Подключать будем вот к этому переполисованному аккумулятору. Итак, давайте посмотрим преобразователь действий.